Привет, мои дорогие, я еще не до конца причесался, но думаю, что вы меня простите э, по этому поводу. Я пишу ролик из машины, сейчас мы едем из таможни, и это уже не первая поездка в это замечательное место э, в Турции. Э, многие считают, э, я считаю, что ошибочно считают, э, то, что на, своей авто, на своем автомобиле передвигаться значительно выгоднее, чем приехать, допустим, и арендовать машину или передвигаться на общественном транспорте. Да. Давайте расскажу как бы предысторию, да? то есть в Турции автомобили стоят в два раза дороже, чем их коммерческая стоимость, то есть здесь, вернее, даже в три раза дороже, чем их долларовая стоимость а, при, а, допустим, там, такой же цене в Эмиратах, да? в России есть тоже свой налог на там, большие машины, на машины больше трех лет. То есть свои нюансы да в, в, в других странах свои нюансы в турции это больше 200 процентов налога соответственно э -э те кто не заплатил этот налог вот будут платить другие виды штрафов за любые абсолютно ошибки абсолютно за любые ошибки и здесь прогрессивная система штрафов она связана с объемом литража машины и со стоимостью машины то есть это ну в общем то имеет свои нюансы Итак, ну представьте себе что мы едем на машине которая стоит как три квартиры да, в городе например да и э Передвигаясь, вы имеете систему штрафов, привязанных к стоимости машин. Давайте возьмем самый простой пример, правило, о котором многие не знают. Вы едете, куда-то решили из Турции уехать отдохнуть. Ну, например, выехать там, я не знаю, в Грузию там, или в Европу у вас виза есть, вы поехали, отдохнули оставили машину около дома, взяли такси, чтобы комфортнее было, чтобы не парковать около аэропорта машину и так далее. Да? При... Вылетели из страны, влетели. Вот, и, э, скажем так, теперь вы уже не имеете права передвигаться на машине, потому что вы не отчитались, где находится ваш автомобиль. При вылете, вы обязаны при вылете зарегистрировать э, квитанцию о том, что вы поставили машину на платную стоянку, значит, где есть видеокамеры, что вашу машину никто другой не использует, ни муж, ни жена, ни папа, ни мама, ни сын, ни брат, никто не имеет права ездить на машине во время вашего отсутствия. То есть, если вы не зарегистрировали, то это означает, что ее кто-то использует, и вам за это прилетает штраф. 10% от стоимости машины в Турции. Это такая, такое правило. Ну, Собственно говоря, это треть от стоимости машины в других странах. Штрафы колоссальные. Ребята э, попадали на штрафы на Porsche Cayenne, на Maserati. Э, и штрафы просто воишь от, от суммы, да, которые э, прилетают. И причем они так радостно делают скидку на эти штрафы. То есть сначала там, не знаю, там 10 тысяч долларов, потом они сделали скидку до 5, и мы должны радоваться, что, собственно говоря, эта скидочка организована. Поэтому ни в коем случае не вылетайте из страны, пока не зарегистрируете машину на платную стоянку, и в таможне вам должны поставить печать о том, что ваша машина стоит на платной стоянке. Лучше все это делать... На как раз аэропортовой стоянке, в, каждой, э, в, аэропорту в каждом есть платные стоянки, это не так дорого, это значительно дешевле, чем э, в других странах, в Турции с парковками как раз все более или менее э, хорошо в плане цены, да? и э, обязательно регистрируйте. То есть, э, следующий нюанс, если вы ездите на машине, ваш муж или жена не имеют права ездить на вашей машине. И вас ее не впишут, или, или вас не впишут в страховку, и вы не имеете права передавать машину третьему лицу, даже если вы сидите рядом. Исключением не является ничего, даже если вас на этой машине везут в больницу. Вдумайтесь в нюансы. В больницу нужно ехать тогда на такси. То есть, вот, вот, вот многие люди не знают этого. И, соответственно, ну, на расслабоне сидят рядышком супруги дают машину, супруга везет, например, сами могут быть там, я не знаю, после вечеринки, вот, ну как и принято, да, а штраф будет очень большой, то есть это будет тоже процент от стоимости автомобиля, поэтому с этим, ребята, не шутите, с автомобилями здесь, если я говорю, что они не взяли свои 200% налога за то, что вы въехали на машину и машину не заплатили за этот налог, и ездите на ней здесь, то они возьмут другие с вас штрафы, как с иностранца. Дальше. Значит, если вы попросили кого-то, например, вы деловой человек, у вас время дорого, или вы не хотите выезжать из Турции по каким-то магическим причинам, да? тянет вас сюда, да, очень сильно, и вы попросили кого-то привезти вашу машину, у вас есть генеральная доверенность на перевозку машины, вы вывоз ее э, в республику Турция, то есть такая э, доверенность должна быть, то есть человек спокойненько выехал из э, страны, допустим, из России, проехал в Грузию, въехал в Турцию, и вот на этом моменте очень-очень важно знать, что с момента въезда в Турцию никто, кроме того, кто въехал на этой машине, на ней ездить не может. То есть, ваш перегонщик, да, грубо говоря, это, там, брат, сестра, друг, теперь владелец этой машины в Турции. Хотя в документах он, он ее перевозит по доверенности. Вот этот очень важный нюанс. И вам нужно очень будет сильно заморочиться, чтобы приехать в таможню, возможно заплатить штраф возможно, ну, я имею в виду, чтобы переоформить, заплатить какую-то там комиссию, то есть даже если он заплатил там э, страховку или что-то еще, только человек, который въехал, может ездить на этой, этой э, машине. Значит, если вы захотите переоформить машину на себя, вам нужно будет вместе с ним выехать за территорию Турции и въехать уже на себя, заплатить заново страховку, которая тоже не дешевая, значит, и уже будет ездить тот человек, который, который оформля, ну, которому нужна машина, поэтому вполне возможно машину нужно будет вывести на границу и вам вместе и вам ее встретить, поэтому тоже этот момент, пожалуйста, учитывайте бы передвижение на своей машине не стало как для меня дороже чем ее арендовать дороже значительно то есть если вы арендуете машину машина на турецких номерах она к вам не имеет никакого отношения вы можете ее оставить где угодно вы просто платите аренду небольшую сумму за то что вы ну, как бы арендуете машину турецкую, да, и вы платите там от 15 там, до 30 баксов, как правило, за машину, которая, ну, собственно говоря, которой вы пользуетесь как пользователь, да, и поэтому вы можете пользоваться спокойненько автомобилем и кайфовать от жизни, когда он у вас арендован. Ну, вот, следующий нюанс есть, связанный с приездом, значит, на машине. Вы когда приехали, у вас есть там 90 дней права присутствия в стране. Ну, в зависимости от того, откуда вы там, вы из Украины, из России, или из Европы, то есть, у вас есть э, определенное право ездить на этой машине какое-то время. Собственно говоря, это э, равно привязано к, к праву вашего присутствия э, в этой стране, то есть, вот, и вот момент. Если вы, например, сделали сдел, себе э, вид на жительство или что-то еще. и вы э, с, не сходили в таможню, и не переоформили э, автомобиль, как бы продлили право его присутствия в стране и право на нем езды, то дар, добро пожаловать, несколько тысяч долларов вам штраф. И причем, знаете, как интересно бывает. Вот многие люди ну, не, не понимают этого, да, но понимать надо. Это ребята, я был в таможне. Значит, из Украины два, там, женщина с дочкой. Им сказали во время присутствия у них в разные дни были привезены две машины, значит, и им у них проходил срок вот этого пребывания в Турции. Там, грубо говоря, там на 31 число, а оно выпадало на воскресенье. В этот момент таможня не работает. Они пришли в пятницу и сказали, что мы хотим до этого продлить таможню, написать какое-то заявление. Им сказали, ничего страшного, приходите в понедельник и все сделаем. В воскресенье их машина около дома была эвакуирована сотрудниками полиции и таможни и она стала стоять на стоянке, потому что она не имела права присутствовать в стране и перевозиться. Представляете как? То есть, грубо говоря, они сознательно подводят нас, всех гостей, к штрафам, поэтому здесь очень важный нюанс – это понимать, что ну, единственное и самое экономичное присутствие в значит в стране это арендовать машину если машина супер дорогая да и такие штрафы там или вам она супер дорога то конечно ездите но здесь нужно обязательно какая-то особенная дружба у вас с переводчиками кто бы вас э, постоянно консультировал на тему правил э, вождения правил присутствия в Турции правил э, значит там всяких разных э, которые касаются ну, любых штрафов по машинам. Откуда это все появилось? История на самом деле очень проста. В Грузии машины, Грузия граничит с Турцией, э, стоят в три раза дешевле. И большое, достаточно большое количество людей, они на автомобилях э, ездили, в Гру... э, они ездили, летали в Грузию, это достаточно дешево, э, привозили автомобили из э, Грузии оставляли их здесь, распродавали на запчасти и так делали с десятками машин. То есть люди возили машину, которая отсюда не уезжали. Ну, то есть, понятно, да. Хорошая машина приехала, ее раздербанили на запчасти, вот, а человек, купив в Грузии машину за, условно, три копейки, да, продал ее э, здесь в два раза дороже. То есть, купил машину за 10 тысяч долларов, э, продал здесь за 20, вот, и, ну, на запчасти. Ну и, собственно говоря, делают это три раза в месяц. И вот такие ситуации э, правительство, там, ну и, скажем так, и таможенные службы начали мониторить и поэтому запретили э, въезд машин и, э, ну, и именно без, ну, бесконтрольный. То есть теперь каждая машина контролируется и каждая машина должна обязательно страну покинуть, если не заплатила налог. Поэтому ну, как бы, учитывайте вот эти все моменты, да, многие из нас, знаете, такие романтики, а, ладно, прокатит, могут дать машину кому-то порулить, могут быть супер смелыми. и я считаю, что вот эта авось здесь не прокатывает штрафы, ну, просто большие, взвоешь, насколько большие. Поэтому я рекомендую не шутить с правилами страны, где высокие налоги на таможню очень высокий. И в принципе собрано денег с туристов, ну или гостей, или релокаторов, или значит временно приезжающих, настолько много. То есть сейчас настолько поднялись вот эти все таксы, да, все эти платежи, что ну, они кайфуют. И как только количество значит машин ну количество таксов станет поменьше да то есть штраф, штрафовать будут поменьше соответственно правила э, присутствия на машинах изменятся они станут еще жестче то есть поэтому готовьтесь к тому что если вы на своей машине то нужно постоянно мониторить изменения правил э, постоянно мониторить э, то что э, это привязано обязательно к виду на жительство к, к, к вашему личному въезду э, к, к тому что машина должна там быть под контролем, вполне возможно изменят правила и машины будут обязаны по ночам стоять на платных стоянках под камерой, все могут значит, изменить, просто будьте к этому, пожалуйста, готовы и если вы собираетесь перевозить машину в Турцию, то будьте любезны изначально подготовиться к этому вопросу, да, сразу же поставить машину в таможне, узнать через сколько вам нужно быть там, как много можно на ней ездить, куда ездить, куда не ездить. Э, наймите платного юриста, э, это будет всегда платная консультация. Пожалуйста, не бесплатно у людей, которые просто э, турки, да, потому что э, э, из-за, скажем так, особенностей характера э, людей, которые живут в Турции, я хочу сказать нюанс. Здесь все все знают, все знают, все решат, все помогут, а как только дело касается реально. Проблема финансовой, все испаряются, потому что никто не спорит с правилами таможни, и поэтому если вам говорят, что вам все помогут решить, все сделают, ну будьте любезны, к, э, готовьтесь к штрафам, потому что все эти, ну реально это турецкая авось. Вот у нас э, примерно подобная ситуация, но у турков э, это связано именно с характером, что все, нет проблем, все решим, сейчас значит, да, я позвоню, сейчас у меня там знакомые. Позвонила, Адаков, все так и есть. Ничего не изменишь, э, готовьтесь к штрафу. Вот. Я надеюсь, мое видео было для вас полезным. Э, пишите какие-то комментарии, э, обращайтесь к юристам. Вот. Кто был уже оштрафован, вам сочувствую. Вот. Будем вместе до додугом сочувствовать. Вот. Ну и будем на связи. Всем добра.